Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи, с вами заново я, канал Серый Кролик. Ну вот, пока свинарный, грубо говоря, чистил, решил выпустить свинок на волю. Бегемотику свою. Думаю, покажу вам, как они бегают. Видите, травку как положено. Хрумкают, как мои зайцы прям. Ну, у меня все травоядная. такие вот им будет э, через две даже через три недели да через три недели 8 недель то есть будет 60 дней сейчас им по ходу сколько тут блин ну дней 40 может чуть меньше 35 наверно то есть скоро будем продавать себе столько не нужно оставим себе парку но остальных продадим Ну а сейчас пройдемся, покажем, что у нас, какие изменения в хозяйстве. Пускай пасутся, травку щипают, отдыхают или гуляют, как можно сказать. А это вот небольшой огородик, засаженный третикалием, специально для кроликов. Здесь 40 соток. Вот зерно уже начало, как положено, расти. Думаю, перезимует отлично. Небольшой такой огородик. Потому что соседи тоже посеялись. Ну, это мое. Ну, и сейчас покажем свои общаги с жильцами кроликов. Вот такие вот у нас общаги. Здесь их сидит по 8 штук, вроде бы, кроликов. Вроде 8. Ну, куда он забрался? Ну, он вылез. Под кормушкой сидел. Вот такие красавцы. Здесь тоже такие отсидят. Лопоухие. Ну, и здесь вот тоже. Еще вот здесь сидят кролики, вот такие бабочки, ну и мешанки Мне бабочки нравится Тут вот с мамками сидят, вот видите, уже кормушку повернули у нас черная была, ну вот они такие тоже интересные получились ну а так по, по кроликам как это говорят живем и размножаемся продавать уже практически ничего нету, все распродано, даже и часть маточно по голове, то есть 8 кролик себе ставил, ну ничего, 8 штук мне хватит 3 самца от 8 штук кто-то показывал в свое время грибы, посмотрите какие поганки растут только клеток Блин, даже не знаю, если курица скушает, сразу сдохнет или будет жить еще. Еще одно место есть. Ну, видите, блин, какая-то гадость. Право, главное, не под крольчатником, а перед крольчатником. Ну и на такой ноте эм, обзорчика буду заканчивать видео. так что всем-всем-всем пока. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. На все их постараюсь ответить. Всем-всем-всем пока.